То есть, что это оно означает? Оно означает отделять истину от лжи, плохое от хорошего. Откуда же взялось выражение отделять зерна от плевел? Это выражение идет от евангельской притчи, которую однажды рассказал Иисус Христос своим ученикам и тем, кто Его слушал, объясняя, что такое Царствие Небесное. Вот что Он говорит. Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы, то есть сорные травы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле своем?»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 и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Чтобы было понятно, я немножко поясню, что за житейскую ситуацию здесь приводит Господь Иисус Христос. И Иудея была земледельческой страной, и жители в основном занимались сельским хозяйством, сеяли пшеницу. Но иногда из зависти друг другу они подбрасывали на чужой огород еще и семена такого растения, которое называется виком мохнатая, или вот плевелы. Когда плевелы и пшеницы только растут, то сразу нельзя отличить, где пшеница, а где сорная трава. И все становится понятным, когда уже и пшеница, и эти плевелы становятся колосьями. Но к тому времени плевелы настолько корнями срастаются с корнями пшеницы, что выпалоть их невозможно. И приходится ждать конца жатвы, когда выпалываются сначала плевелы, и потом уже собирается пшеница. То есть вот такую житейскую историю рассказал Господь. Но так как это все-таки притча, то здесь имеется иносказательный смысл. Господь сам объясняет, что Он хотел сказать этой притчей.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 Сейчас в этом мире у всех есть возможность либо слышать учение Господне, принимать его, избавляясь от грехов, либо следовать учению дьявола, то есть не принимать учение Божие. И Господь допускает и терпит, и тех, и других, надеясь, что грешники раскаются. Но придет такое время, когда произойдет второе пришествие Христа и страшный суд. И вот здесь будет воздаяние каждому по его делам. То есть, кто следовал учению Христа, тот пойдет в Царствие Небесное. А кто это учение в жизни отверг, тот будет в аду. То есть, в месте, где нет Бога. То есть, у каждого есть свой выбор. Поэтому давайте, находясь еще здесь, на земле, сделаем выбор правильный. Выберем пшеницу, да, доброе семя, то есть, учение Божие. И будем избавляться от своих грехов, не допуская в своем сердце плевел. Храни вас всех Господь!